обычно я пою свои песни но вот сегодня очень захотел спеть одну песню моего большого друга к сожалению его уже нет в живых Барт был такой из двери владимир кузнецов и на стихи гайды лаксдыни он написал по моему замечательнейшую песню Она называется реченька быстриночка реченька быстриночка я быланька в цвету Утречка, погулять пойду, ой, ты речка, реченька, синяя вода, ставит парень в реченьке, в сети не вода. Щет рыбка серебром, за над любовью девичьей шутят рыбаки. Ой ты речка реченька,